Друзья, всех приветствуем! Сегодня у нас такая будет предновогодняя презентация. Сегодня мы с Ольгой Еремеевой сделаем для вас стратегию, покажем, как можно выйти на 1 миллион евро всего лишь за месяц, работая в компании crowd И давайте немножко... Пройдемся по тому, что у нас произошло за этот год в компании. За этот год, друзья, настало 21 миллион. У нас уже гораздо больше, чем 21 миллион, и всего лишь это прошел год. Год назад мы когда сюда приходили, начиная с ноября месяца, нас всего было 700 тысяч человек, и за год мы сейчас настолько стали большими, мощными, и нас уже более 21 миллиона. Каждый месяц нас прибавлялось по миллиону, по полтора миллиона. Вот так мы идем такими семимильными шагами, заходим в 2021 год. У нас сейчас заканчивается период стартапа, и мы переходим в 2021 год уже с готовыми продуктами, которые есть на нашей платформе. Конечно же, цели и задачи мы уже все знаем, да, поэтому нашим бизнес-партнерам очень комфортно с нами работать, потому что мы растем с каждым днем. С каждым днем нас становится все больше, больше и больше. И задачи Краудван – это сделать, создать глобальную сеть партнеров. У нас все это уже идет и происходит. И на сегодняшний день мы уже имеем вот такую вот линейку продуктов. За 2020 год у нас присоединилось очень много различных направлений. Это Life Trends, это американская компания, скидки на путешествия, и мы, естественно, можем пользоваться, получать скидки от 20 до 90%. Два локальных бизнеса, которые мы сейчас видим, это Сейфер для Южной Африки и Трибьют, это косметика для Нигерии. Также у нас есть Продукт, который у нас буквально на днях должен обновиться, это наши образовательные пакеты, которые будут переведены на 10 языков, в том числе и на русский язык. У нас замечательный инструмент для ведения бизнеса, это наш журнал «Краудван». Постоянно мы видим в нем обновления. его можем распечатать, можем отправить, поздравить своих друзей, им будет приятно. И… Шлюз для азартных игр «Индустрия», «Развлечений» к нам зашла в полную мощность. Это шлюз для азартных игр «Афил и шлюз для социальных игр «Микстер». Друзья, «Микстер» сейчас у нас просто развивается колоссально. У нас больше 11 миллионов зашли просто буквально за два месяца в «Микстер». И мы сотрудничаем с Emerge Gaming, это австралийская компания, и с приходом Микстера их акции поднялись на 50%. И сейчас у нас уже появилась эпика лото. Эпика лото, которое открывает страны. Друзья, Крауд One Rewards, которые вы сегодня можете получить, если вы сделаете подписку, оформите в Микстер на 600 краудван вы получите, если у вас будет полугодовая подписка, и 1200 Краудван-Ревордсов, если вы сделаете годовую подписку. И у нас остается всего лишь 3 дня до конца этого промоушена. Что вы получаете? Вы имеете возможность получать 25%, которые... У нас будут идти начисления каждый месяц от общего пула. И 15% за продажу своим партнерам, То есть вы имеете не только возможность играть, принимать участие в турнирах, выигрывать призы, подарки, но и сегодня вы можете увеличить свой портфель Краудван Ревордсов. И вы даже... Приглашая своего личного партнера, если он покупает подписку, вы получаете 1200 крауд И он получает 1200 крауд -ревордсов. Если вы подписываете три человека, вы получаете четвертый ваучер в подарок. И он также участвует в промоушене. А это, друзья возможность выиграть 1 миллион австралийских долларов. Если вы примете участие, посмотрите, зайдете в свой раздел Микстера, вы можете поиграть и действительно выиграть такой шикарнейший приз. И помимо миллиона у нас есть также очень много призов и подарков от Микстера. Друзья, эпиколото у нас запустился. Это еще одно достижение, которое мы имеем в 2020 году, и шесть лотерейных компаний международных также принимают участие в нашем эпиколото. Сегодня уже открыто 11 стран, и у нас страны будут открываться, открываться, открываться, можно сказать, каждый день, каждую неделю у нас будет открыта новая страна. Так что мы все в преддверии открытия наших стран, Россия, страны СНГ, Европа, и, конечно же, обязательно примем участие. Какие у нас доходы дает Краудван? Друзья, это, конечно же, доходы от краудреворцев, доходы от продвижения продукции и услуг, и доходы по маркетингу. Те пакеты, которые вы видите – нам дают возможность получить от компании подарком Краудван Ревордсы. И вы видите, что на белый пакет у нас получается 50 Краудревордсов, на черный за 300 – это 150, на золотой – это 500, и на титановый на 2,5 – это 1750 Краудван реворцев. И также у нас эти наши пакеты открывают уровни получения доходности. Краудван-реворцы Реворсы это очень перспективное вознаграждение, которое мы получаем, и получаем от этого еще 40% доходности, которые поступают от наших продуктов. И компания нам начисляет 30% дохода от маркетинга также в краудван Поэтому, конечно, важно, чем больше у вас количество краудван-реворцев, тем больше ваш будет пассивный доход. И о доходе, о пассивном я расскажу, потому что это очень важно. И на сегодняшний день у всех есть возможность вот по максимуму взять эти три дня и поработать со своими людьми, позвонить и объяснить, как им это выгодно на сегодняшний день купить подписку Микстера и еще предложить купить своим друзьям, знакомым, родственникам, сделать новогодние подарки и на целый год они будут получать и 25% и получат 1200 краудван реворсов. и вы, конечно же, тоже получите 1200 краудван-ревордсов. Это очень выгодно. И хотела бы сейчас я вам, друзья, показать доходность, которую мы имеем по нашим продуктам в компании. Вот давайте возьмем вот общий доход от продукта. Это, скажем, 100 евро. Да? Возьмем 100 евро общего дохода или 100%. И мы имеем 20%. Скидки на каждый продукт. Это 20%. Ну, в нашем случае это 20 евро, ушло на скидки. Дальше. Административные расходы это 15%, которые э, уходят. И остается 65%. Это 65 евро. В нашем случае и они переходят на следующий столбик, и от них идет уже 15% это. Бонус прямых продаж. И 25% идет на пул активных пользователей. Оставшиеся 39%, в нашем случае это 39 евро, уходят в профит пулы. Пулы доходностью, и там они уже делятся на 40%. Это резидуальный доход, э, остаточный ежемесячный доход на наши статусы. И 40% это ежеквартальный доход. По нашим крауд и 20 процентов остаются в компании и там уже э, и там уже вы видите как у нас идут Идут начисления, то есть здесь понятно, да, каким образом мы получаем свою доходность: 15 процентов, 25 процентов, 40, 40 это и 20 это наша модель, и так работают э, все начисления от наших бизнес-партнеров. И мы получаем каждый месяц 15 числа доходность ежемесячную от наших продуктов. И пассивный доход, именно эти 40% мы получаем ежеквартально. Все наши евро переведены в бизнес-поинты. 1 евро равняется 10 бизнес-поинтов. И, друзья, очень важный момент. Компания сейчас подключила систему безопасности. Эта система не дает переплачивать более 90%, которые мы получаем по маркетингу. Идет и считается оно от общего объема, и у нас получается обрезание. Но они не так страшны, потому что мы имеем возможность получать по бинару бесконечно. У нас нет ограничений, у нас очень-очень денежный маркетинг, и поэтому, чтобы компания работала стабильно, долго, у нас есть такая система. Это запатентованная система, которую компания будет продавать и другим компаниям также. Наш маркетинг необычный, это, конечно же, бинарный маркетинг, любимый и объемный бинар мы имеем возможность получать и один к двум, и один к одному, и один к трем Матчинг-бонус – это бонус 10% от первой линии, 10% от второй, а третьей, от четвертой и пятой тоже по 10%. Я сейчас просто вкратце хочу пробежаться по нашему маркетингу, когда Ольга будет вам уже показывать расчет, чтобы вы, особенно новенькие партнеры, понимали, что такое матчинг-бонус и что такое бинарный бонус один к трем. Матчинг-бонус зависит от того, на каком вы пакете и сколько лично партнеров вы пригласили в компанию. И он нам выплачивается по пятый уровень глубины от доходности наших партнеров, от доходности партнеров второй линии, третьей линии, четвертой и пятой. Стримлайн-бонус – это бонус, который нас радует каждую неделю. В среду у нас… Открывается возможность получить вознаграждение в Crowd1 реворцах. У нас появляется кнопочка, и мы получаем свои реворцы на наш баланс. То есть это доход, который пополняет постоянно наш... Наш баланс крауд-ревордсов, но вы знаете все, что это очень важно, потому что мы получаем на это количество, которое у нас с каждым разом увеличивается, наш доход каждый квартал. Бонус страха потери. Друзья, это тоже прекрасный бонус, особенно для новичков, и вы очень можете быстро за две недели забрать свои вложенные деньги и еще заработать и по бинару, и по матчинг-бонусу, и заработать. Даже если вы зашли на самый первый белый пакет, за 100 евро вы можете заработать 3150 евро за счет бонуса «Страха потери». Наши партнерские ранги мы получаем от компании, когда выполняем определенный объем. Объем не сами лично, а, конечно же, с командой. И получая деньги по бинару, у нас получаем мы еще и наши ранги, которые с каждым разом у нас только увеличиваются. Это не отдельное можно сказать, вид, да, который вы обязательно должны его выполнить, вы его просто получаете от компании за уже проделанную работу. И мы получаем на эти ранги как раз 40%, которые я показывала, за нашу выполненную работу. И эти доходы, конечно же, с каждым разом они увеличиваются, потому что наших бизнес-партнеров становится больше, и ранги ваши, конечно же, растут. И вы получаете каждый месяц за все те уровни, которые вы уже прошли. Когда-то вы уже прошли координатор, одна звезда, вы всегда будете получать за этот статус и, и так далее за все за все статусы. Например, если вы находитесь на десятом уровне, вы будете получать за первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и десятый. И на следующий раз у вас следующий уровень получился, вы обратно также получаете и ваша прибыль становится все время только только больше. И Сейчас я вам представляю Ольгу Еремееву, это без пяти минут президент, и она расскажет, как можно заработать миллион рублей всего лишь за месяц в компании Краудван. Олечка, тебе слово. Дорогие друзья, всем доброго дня. Я очень рада вновь быть в эфире и хочу с вами поделиться Своими наработками, своим результатом, который я прошла в течение этого года. 14 декабря прошлого года я стала партнером компании Crown One. Вы знаете, это подарок судьбы, скажу честно, потому что вот этот год, который заканчивается, знаете, как в той песне, чтобы он не заканчивался никогда, хочется петь бесконечно, потому что именно с компанией Crown One я на сегодняшний день осуществила практически самые заветные свои мечты. Заработать в компании Crown One очень легко. И как Оксана Смирнова уже сейчас сказала, у нас огромное количество возможностей. Самое главное, чтобы было у вас желание. Я начну с того, что вы должны понимать, сегодня школа, да, и мы должны понимать, что на школу мы ходим всегда, смеюсь, с блокнотом и с ручкой. Почему? Потому что эти цифры... Вы должны не только смотреть на экране да, и слышать в повторах и в записи, но вы должны еще и прописывать, потому что 80% информации усваивается зрительно. А когда вы дописываете еще и рукой, записываете, эти 20% складываются в общей сумму, и получается 100% усваиваемость той, той информации, которую вы видите. У нас с вами есть э, сегодня возможность зайти на один из четырех предложенных пакетов от компании «Краунд И Сразу скажу, что у нас будет школа, поэтому я не буду делать просто презентацию, я буду с вами вместе учиться и учить вас, как делать это правильно. Либо, наверное, правильно сказать, как это делала я. Я очень плохо понимала маркетинг-план, и, возможно, это меня немножко в чем-то тормозило. Когда я поняла принцип работы компании, я не разбиралась в легальности, официальности, как многие люди тратят на это огромное количество времени, а где компания зарегистрирована, а есть ли у нее лицензия, а когда, что и где. Я увидела деньги и понимала, что сразу же у меня такая была, знаете, картинка в голове, что у меня огромное количество людей, которые сегодня остались без дохода. Да? И я понимала, что сегодня им надо помочь. Это было первое, что у меня было в голове. Не, не та информация, что надо мне помочь, а мне хотелось помочь моим людям. Да? И я сразу же понимаю, что здесь можно заработать. Как этот бизнес предложить людям? Я начну чуть из, начну чуть издалека, чтобы вам было понятно. Если вам это будет важно и вам будет это интересно, вы можете это взять во внимание эту фишку для себя и пробовать практиковаться. Первое, что вы должны понимать, приглашая человека в бизнес, в какой стадии он находится. Прийти просто и сказать ему в лоб, знаете, дорогие друзья, там, или там, уважаемая подруга, у меня есть прекрасный бизнес, я тебя приглашаю. Во-первых, не все пойдут. Почему? Потому что слово «бизнес» людей отпугивает. Бизнес – это предприятие, приносящее доход, это трактовка этого сленга, Но, тем не менее, люди привыкли работать по найму. И, как правило, то, что им платит работодатель ежемесячно, их немножко тормозит. Они боятся потерять вот этот кусок хлеба на сегодняшний день, тем более при сегодняшней ситуации в мире да, с пандемией. И люди боятся уйти, попробовать что-то, оставив что-то за спиной. Этого делать не нужно. Вы должны в свободной обстановке сесть с человеком пообщаться, понимать свой круг общения, с кем общаетесь, и просто поговорить, как у них дела. Как дела, чем занимаетесь. И у вас получается в процессе, это называется разведка боем. Что в этом бою вы должны разведать? Вы должны перво-наперво понимать, в какой стадии находится человек. Оксана, слайды. Оксана, слайды. Угу, все. Меня слышно, да? В какой стадии находится человек? Четыре стадии, в какой, каких он может находиться. Первая стадия – это стадия эйфории. Что это за стадия? Это стадия, когда человек пребывает… В хорошем настроении, у него все прекрасно, жизнь удалась, у него работа просто, знаете, мана небесная, все валится с неба, все, бизнес устоялся, он не будет нашим партнером, потому что он находится в стадии эйфории. Может быть, 1%, да. Вторая стадия, в которой находится человек, это стадия развития. Когда у человека уже есть бизнес, он его расширяет, продвигает, и он нацелен на результат в своем бизнесе. И у него есть доход, который его устраивает, и он понимает, что у него еще будет больше прибыли. Он не пойдет в другую компанию. Третья стадия, в которой находится человек, это стадия поиска. Это люди, которые сегодня... Нуждаются в дополнительном доходе. Это те люди, которые сегодня ищут дополнительные средства к существованию. Это те люди, которые хотят решить какие-то свои задачи, которые еще не решены. И это наши люди. И четвертая стадия, в которой пребывает человек, это стадия застоя. Это когда все, мир рухнул, у человека депрессия, он одно попробовал, второй попробовал, третий попробовал, и ничего у него не получается. И вот здесь как раз в разведке боем вы должны понимать, в какой стадии человек находится. Если человек находится в стадии застоя, либо в стадии э, поиска, может быть, да, он что-то услышит. Тот, кто в поиске, он говорит, да, давай быстрее меня регистрируй, я готов, да, что-то делать. Потом хоп, попрыгал один-два дня, говорит, не получилось, маркетинг не понял, сделай э, уважаемый мой наставник за меня презентацию, все, ему неинтересно. А застой его нужно поднимать. Так вот, ненавязчиво, вы должны человеку сказать: дорогой мой, у меня есть сегодня такая возможность тебе помочь. Я хочу тебе показать э, ту возможность, которая упала мне. И я хочу эту возможность передать тебе. Если тебе это будет интересно, я тебе в помощь. Я буду помогать тебе до того момента, пока ты не станешь на ноги. Давайте покажу. И вы человеку говорите, что вы на сегодняшний день являетесь партнером замечательной, международной компании «Краунд Ван». И не надо в первые секунды человеку рассказывать, что компания шведская, кто стоит у руля, с какой оборот компания делает, чем делится. У человека будет в голове каша. У него задача, если он находится в стадии поиска, либо в стадии застоя, решить свои финансовые вопросы. А как он должен решить? У вас под рукой всегда должен быть блокнот вот с такими вот с такими говорю кольцами для чего? Я потом включу для... тебе слайды, потому что тебя не видно, когда видно слайды. А ага, хорошо. Давай тогда таким образом, да. Мы человеку всегда должен быть блокнот на кольцах. Вот когда мы человек на пальцах, это неправильно. Мы должны с собой носить вот такой блокнот на кольцах. И обязательно иметь две ручки – красной пастой и синей пастой. Для чего? Для того, чтобы важные моменты вы могли обводить другой пастой – красной. И это будет всегда… Помните, я говорил говорила изначально нашей презентации, что 80% усваивается зрительно. Вот эти красные кружки, красные подчеркивания, они у человека останутся в памяти вы человеку после того когда вы понимаете в процессе разговора за чаепитием что у человека какие-то трудности вы разведку боем сделали вы берете лист бумаги и делите на две части делите на две части и в первой первой графе в первом столбце пишите расход говоришь давай например светлана разберем с тобой свет вот у нас вот какой суммы тебе сегодня не хватает мы уже не говори какие у тебя мечты Потому что она даже боится мечтать, потому что у нее зарплата там 20 тысяч рублей, да, и муж не зарабатывает, и в стране кризис, и все, или извините меня, люди стояли на рынке всю жизнь, а сейчас им нужно перейти работу онлайн, для них это темный лес. Мы человеку помогаете по, а, принять решение самостоятельно и по, помогаете ей разобраться в себе. В первом столбце пишите слово "расход", ничего. Во втором столбце вы не пишете "расход". И начинаете писать, Говорит, давайте, Светлана, посчитаем, сколько примерно в месяц у вас идут затраты на семью. Первое пишем, куда мы тратим деньги с вами. Всегда первое скажут на питание. Правильно, мы родились для того, чтобы покушать, иначе мы с вами не выживем. На питание. Сколько примерно в среднем вы тратите в день на питание? Умножьте на 30 дней и пишите здесь сумму. Ну, Допустим, тысяча рублей да, в день. Как я всегда говорю, пришли в магазин за хлебом голодные. И все полки собрали, и потом приходим домой и хотим все это быстро съесть. В итоге ничего не входит. Понимаем, что очень много лишнего набрали. Поэтому смеюсь, я смеюсь, и говорю, в магазин нужно ходить сытыми, хотя бы стакан воды выпить. Все, ваш мозг говорит, ваш желудок наполнен, берем чуть меньше, да, на этом экономим. Итак, значит, на продукты умножаем на 30 дней, получается 30 тысяч. Тут у Светланы открываются вот такие глаза, она говорит, все, дальше считать не будем. Я говорю, нет, посчитаем, как ты выживаешь. И у нее начинаются, знаете, вот ломки, потому что она понимает, дальше будет страшно. У нее сразу вот так вот, знаете, чик-чик-чик-чик начинает вылазить пазлы, куда что тратит она. Ты говоришь, свет, не отвлекайся, давай посчитаем дальше. Квартплата, сколько? Кредиты, ипотека, транспортные расходы, сотовая связь на всех членов семьи, плюс домашний интернет, непредвиденные расходы, лекарственные средства, школа детям обслуживание автомобиля и т.д. и т.п., вот что вам приходит на ум, это еще и парикмахерские, и еще какие-то сферы услуг, и кошки-собачки, которые стоят гораздо дороже, чем дети, да, и в итоге мы почитываем с вами итог, все это суммируем, а ваша Света сидит рядышком с калькулятором, говорит, Свет, считай, не вы за нее, вы ее изначально подготавливаете к тому, что она должна уже сейчас э, мыслить и двигаться самостоятельно. Ваша Светлана подсчитывает итог на калькуляторе, у нее вот так открываются глаза, она говорит, ужас. И мы говорим, переходим ко второму столбцу, это ваш доход. Кто в семье зарабатывает? Светлана и ее муж Николай. Давайте посчитаем, сколько зарабатывает Светлана, сколько Николай. под итожим. А теперь мы из прихода минусуем расход. У нас, как правило, поверьте мне, вот каждый сегодня дома может сесть и, и чисто для себя просчитать свою доходность. Расходную часть за месяц у вас выйдет более 100 тысяч рублей. А приход у Светланы, она 20, муж 25, 45 тысяч рублей. Вы представляете, выходит огромная сумма. И вот этот минус, который выходит у Светланы, это как раз то, что ей сегодня крайне необходимо заработать. Света, понимаете, говорит, свет, а вы понимаете, у вас уже все, тут уже все, тупиковая ситуация, вам вопрос нужно решать. Два пути, как говорил Суворов, переходя через Альпу. У нас два пути, говорит, либо сдох, либо победить. Какой путь выберет Светлана, решает она. Ваша задача – это донести до человека информацию, что сегодня есть возможность ее вопросы решить финансовые. И Светлана говорит, да, я готова послушать информацию но я не буду работать. Ты говоришь, хорошо, я вам просто даю информацию. И здесь мы человеку показываем, как в компании Краунд Ван можно заработать. Оксана, слайд дай, пожалуйста. У нас с вами есть 4 образовательных пакета. Это на 100 евро, на 300 евро, на 800 евро и на 2500 евро. Вот эту табличку обязательно себе э, сфотографируйте, а лучше запишите. Если вы будете писать, поверьте, это у вас как первый экзамен. Вы считаете, его уже сдали. Хотите вы или нет, у вас эти цифры останутся в памяти. Когда мы э, приглашаем человека на пакет 100 евро, нам компания начисляет 9 евро за каждого приглашенного. Если у нас с вами будет выставлен правильный бинар, я чуть позже покажу следующий слайд, то мы за четверых приглашенных с вами получаем по бинару, а как Оксана сказала, он у нас с вами объемный и бесконечный, да? это не повторится никогда, потому что только в компании Crown One такой замечательный маркетинг-план, щедрый маркетинг-план, где каждый может заработать, это 36 евро по бинару, зайдя на пакет 100, плюс ваш человек получает 125 евро премии, если он пригласил этих людей за 14 дней с момента регистрации. Бывают люди, знаете, проплачивают, пакет не проплачивают, делают регистрацию, говорят, ну вот я проплатил, у меня пошел 14 дней пошло. Нет, ваши 14 дней вам даются с момента вашей регистрации, как только вы ее прошли. Итак, вы пригласили человека на 100 евро, вы получаете 36 евро по бинару, плюс 125 евро – это э, бонус страха потерь, это ваша премия. Итого 161 евро вы зарабатываете за 14 дней. А в деньгах это 14 812 рублей. Мы с Оксаной сделали э, эти слайды для вас э, по вчерашнему дню. Взяли курс э, евро 90 из расчета. Поэтому у нас получилась сумма 14 812 рублей. Уже хорошо. Человек затратил, грубо говоря, 9 тысяч рублей на вход. А получил уже 14 812. Он уже у вас в плюсе на 5 812 рублей. У него уже... Поезд тронулся, у него уже сделаны действия и уже есть результат. Если человек, неважно на каком пакете, приглашает четверых человек, ой, приглашает человека на 300 евро, да, каждого на 300 евро, он получает с каждого по 27 евро, соответственно 27 мы умножаем на 4 человека, получается 108 евро. Если он это делает за 14 дней, 375 евро он получает по бонусу страха потерь, это премия. Итого 483 евро, это в рублях 4, 44 436 рублей. Это шикарно. Если человек приглашает четверых человек на 800 евро за 14 дней, он по бинару получает 288 евро, плюс 1005 евро, это бонус страха потерь. Итого получается суммарно. 118 956 рублей. Это вообще другие суммы, правда? И Если ваш человек за 14 дней приглашает людей на 2500 евро, он получает по бинару 900 евро и плюс премию по бонусу страха потерь 3150 евро. Итого 372 600 рублей. Друзья, посмотрите, какой важный момент. Проделана одна и та же работа. Попили чай, сделали разведку боем, определили, в какой стадии находится ваш человек, дали ему возможность выбора. Вы ему не предлагаете пакет на 100, на 300, на 800, на 9500, как вам это выгодно или удобно. Вы человеку даете право выбора. И когда у человека складывается мозаика в голове, какой минус он вошел в месяц, а он не понимает, откуда он берет остальные деньги для того, чтобы этот месяц прожить да, в таком минусе, он смотрит на эти картинки и понимает, что у него, ага, вот сумма 118 956 рублей, ему сейчас вот этой суммы не хватает, что он будет делать? А у него кредиты, ипотеки и так далее, какие-то обязательства. Он начнет, поверьте мне, искать людей, которые зайдут на 800 евро. А как человеку рассказать, что 800 евро – это выгодно? Вы должны посмотреть весь маркетинг-план, посмотреть, сколько крауд трейверсов нам компания дает за этот пакет, вы даже посмотрите карьерную лестницу, как быстро вы начнете шагать, когда у вас люди будут заходить на пакеты не на 100, не на 300, а на 800 и на 2500. И какой будет плюс огромный людям тем, кто будет партнером компании «Краунд Ван». И Оксана сказала, что у нас осталось с вами буквально несколько дней, чтобы стать партнером и быть в шоколаде. Поэтому сегодня пригласить человека на 2500 евро, инвестировать в себя и в свое будущее, в свою семью. Поверьте, если вы грамотно и вкусно это расскажете – не со своей выгоды, а с выгодой человека, насколько ему это будет выгодно. Поверьте, у вас люди будут заходить только на 2 500. И вот вам, пожалуйста, это первые шаги, как человек может за 14 дней получить одну из предложенных сумм, да, зайдя на один из предложенных образовательных пакетов. Оксана, следующий слайд. И вы должны человеку это расписать. То есть вы в этом блокноте, который я вам я да, вот на кольцах. Почему на кольцах? Потому что когда вы это все ему распишите, вы это ему потом красиво вот так вот оторвете и вручите. Скажете, посмотрите, вот ваш минус, а вот ваша возможность, вот ваш минус, а вот ваша возможность, как можно заработать те либо иные деньги. Да? И у человека остается что? У них остается ваша визитка. Поверьте, они ваши бумажки будут хранить. Когда делаешь презентацию где-то за столом и начинаешь делать презентацию для нескольких людей, люди подбегают и говорят, можно ваши листочки забрать. Почему? Потому что это люди, которые заинтересовались. Эти бумажки, это можно на аукционе. Со смесь можно сделать аукцион и продавать их. Но это, конечно, я утрирую, потому что они очень дорогого стоят. Здесь кладезь ваших знаний. И для них это очень важно, и это их шпаргалка. Поэтому отрываем и отдаем вашим людям. И вот вы пишете человеку, да, говорит, смотрите, прямо с ним вместе. Вы зашли на пакет 100, по бинару 9 евро вы получаете с каждого предложенного, э, зарегистрированного вами человека в компанию. Их у вас 4, вы получаете 36 евро плюс 125, это бонус страха потерь, если вы это делаете за 14 дней. То есть вы это все расписываете. На словах ничего не говорите. Если ваш человек слушает вас без ручки и без блокнота, если выпущена презентация, вдруг вы забыли взять, никогда не делайте презентацию, просто в воздух. У вас обязательно должно быть под рукой и то, и другое, и ручка, и блокнот. Оксана, следующий слайд, пожалуйста. Итак, смотрите, у нас с вами бинарный маркетинг-план, объемный. И первый шаг, который вы должны сделать с человеком, вы должны его научить правильно выстраивать свою команду. Вы говорите, что у вас есть 14 дней это сделать. Вы человеку ставите сроки, не даете ему возможность, знаете, вот болтыхаться либо выбирать. Человек выбирает пакет, а дальше вы человека мотивируете. Вы говорите, Светлана, если ты готова получить результат, я готова тебя привести к большим деньгам. Ты их не бойся. Первый раз всегда страшно. Потом это будет у тебя уже как привязанность, это будет эйфория. И ты из стадии застоя, сразу будешь в стадии эйфории. Потому что когда я получила свои первые 200 евро за две недели, и мой наставник, мне Алла Князева говорит, открывай кабинет. Я даже кнопки не знала, куда нажать. Она говорит, хорошо, давай карту, эти деньги перешлю. 200 евро для меня было, это огромные деньги. Кто-то работает целыми днями, месяцами для того, чтобы заработать эти деньги. Я прыгала как олимпийская чемпионка. И вы человеку говорите, твоя задача, Светлана, за 14 дней пригласить вот столько-то человек на такой-то образовательный пакет. А я тебе в помощь. Первую презентацию, как раньше нас учили, делает наставник, ты слушаешь, и потом только нет. Вы, Светлану, готовите к этой презентации, говоришь, не переживай, я буду с тобой рядом, ты говоришь так, как ты помнишь а я тебя потом подкорректирую. И никогда в процессе презентации вы своего человека не останавливаете, не говорите, нет, ты не права, ты сделал здесь неправильно, ты ошиблась. Никогда не принижайте своего партнера. Вы должны его а, продать дорого. Понимаете? И вот Светлана ваша делает первые шаги. Что она здесь делает? Вы говорите, что мы всегда со спонсорской ноги, она будет всегда у нас длиннее, чем наша внутренняя нога. Будешь получать больше в разы, нежели с маленькой. Ты должна первые свои шаги сделать следующие. Вот я делаю именно так, кто-то по-другому. Первых три человека мы с тобой вместе регистрируем в спонсорскую ногу, потому что здесь будут э, гораздо большие деньги. А четвертого человека ты регистрируешь в свою внутреннюю ногу, и тогда у тебя схлапывается бинар один к трем. То есть трех человек в спонсорскую и четвертого ставим во внутреннюю. Тогда у вас сразу же схлапывается бинар один к трем. И человек получает свои 36 евро. Она это выполнит у вас за один день, поверьте. И что ей компания начислит 125 евро премия. Ты говоришь, Света, я тебя поздравляю! Ты сделал свой первый шаг, умничка. А теперь давай мы пойдем дальше. Ты же хочешь прийти к каким-то результатам? Я тебе покажу, как можно заработать еще вот такие деньги. И вы, человеку, говорите. Это мы нарисовали солнышком для вашего лучшего восприятия. Это все будет падать вам в бинар. Ваша задача, второй шаг, то есть первый шаг, вы пригласили четверых человек. Второй шаг, вы приглашаете еще 10 человек за 30 дней. Это план задачи. Как колхоз, знаете, выполнить пятилетку нужно, соревнования колхозов. У нас тоже соревнования колхозов. И нам нужно с вами пригласить еще 10 человек за 30 дней. А это один человек в три дня. Если представьте, вы работаете на работе с 8 часов дня до 5 вечера, вы понимаете, что вы работаете на дядю, и у вас фиксированная зарплата, но работу свою вы должны будете выполнить. А здесь у вас свободный график, и вы должны потратить то количество времени, которое вы хотите, но за месяц пригласить 10 человек. Если мы с вами пригласим, неважно на каком вы пакете, вот что мне нравится в компании, у нас нет личного товарооборота, у нас нету сроков каких-то, у нас нету там э, обязательств, ты должна быть на таком пакете, только тогда ты сможешь пригласить на другой пакет. У нас все в доступе, бери и пользуйся. Вы пригласили 10 человек на 100. Мы так сделали вам расчет, 10 человек на 100 евро. У вас 4 приглашенных и плюс еще 10 за месяц на 100 евро. Так вот, если вы пригласите еще 10 человек на 100 евро, вы получите по бинару 36. Почему? Потому что ваши люди будут вас дублицировать. Они так же, как и вы, в свои спонсорские ножки будут ставить три человека, одного внутреннего. Три человека, одного внутреннего, три человека, одного внутреннего. И что у нас с вами получается? У нас получается, что у нас всегда будет слапываться бинар один к трем. Не один к двум, не один к одному, а один к трем. И смотрите, вы уже получаете 32 четыреста рублей. Шикарно. Шикарно. Оксан, следующий слайд, пожалуйста. А теперь смотрите, очень важно, не бойтесь этих цифр, позвольте себе быть счастливыми. Есть такая фраза, да, не знаю, кто сказал, «Единожды рискнув, ты можешь остаться счастливым на всю жизнь». Поэтому рисков здесь как таковых нету финансовых, есть риск самоутверждения, люди боятся самих себя. Смотрите, если пригласить 10 человек не по 100 евро за месяц, а по 300 евро, картина меняется. Вы пригласили 10 человек на 300 пакет, вы получаете с каждого по 108 евро. Почему? Потому что у нас с вами схлапывается бинар 1 к 3. И мы знаем, что за пакет 300 нам компания начисляет 27 евро. 27 евро на 4 – это будет 108 евро. А у нас их 10 человек. Они делают, и вы получаете. Это 1080 евро. В рублях это 97 200 рублей. Мы сегодня посмотрели курс Центробанка. 92 рубля стоит евро. Вот мы по сегодняшнему курсу делали расчет. 10 человек за месяц на 300 зашли. Вы получили по бинару. С каждого по 108 евро, в рублях это 97 200 рублей. Ваши люди должны вас дублицировать. Вы Светлану не бросаете. Ваша Светлана делает, что она вас дублицирует, повторяет шаг в шаг. И не шагу в сторону. Ты говоришь, Света, делай то, что я тебе говорю. Ты сейчас строишь бизнес, а бизнес – это предприятие. Ты строишь свое предприятие, которое тебе будет приносить доход. И люди Светланины что начинают делать? Они так же, как и она, приглашают 4 человека на 14 дней и потом 10 э, человек за 30 дней. Они ее дублицируют. И что делает Светлана? Светлана учит своих людей, люди ее работают, а вы, то есть Светлана, получает ровно столько, сколько получают ее люди. Многие, наверное, замечали, что вроде уже никого не приглашают сами, а у них бинар один к трем, у них бинар один к трем, у них бинар один к трем, как у меня сегодня. Проснулась, у меня бинар один к трем, один к трем, один к трем, один к трем. Я уже никого не приглашаю. А у меня бинар слапывается. Так вот, пункт 2, да? Вторая строчка. Десять человек, они делают дубликацию, и вы, они получают, и вы столько же получаете. Вы получаете уже, у вас уже не 10 человек, у вас 10 команд, потому что дубликации пошли. Умножаем на 1080 евро и у вас получается в деньгах 972 тысячи рублей. Шикарно. Это просто шикарно. То, что вы правильно научили Светлану шагать, Светлана делает то же самое, что делали вы, а вы получаете в 10 раз больше, чем получали. И третье, что вы получаете, как говорила Оксана ранее, это наш матчинг-бонус. Это 10% с доходности своей первой линии, а мы получаем до пятого уровня в глубину. Но, тем не менее, мы сейчас разбираем именно с лично приглашенных людей. Вы у вас 10 человек лично приглашенных, и вы получаете с каждого 10% своего дохода. Они заработали у вас сумму 97 200, вы 10% имеете, 9 000. 720 рублей. Итого, вы по матчинг-бонусу зарабатываете 1080 евро, и в деньгах это 97 200 рублей. А теперь давайте все три строчки с вами суммируем. Пригласили 10 человек, 10, 97 200. Ваши люди вас продублицировали, 972 тысячи. И матчинг-бонус 10% – это ваш бонус, это уже аплодисменты, это 10% с вашей доходности с ваших партнеров. Итого доход за месяц у вашей Светланы 1 миллион 166 400 рублей без тех четверых человек, которые она пригласила на 100 евро, 36 плюс 125 по премии. Друзья мои, покажите мне проще маркетинг -план, и я уйду в другую компанию. Не найдете никогда… Поэтому компания Crown масштабирует сегодня. Поэтому компания Crown дает каждому из нас сегодня заработать. Поэтому компания Crown делает свой последний объемный большой промоушен для того, чтобы вы каждый сегодня выбрали, какую, в какой стадии вы находитесь, какую сумму вы хотите заработать, на какой образовательный пакет вы хотите зайти сегодня и какую мечту вы хотите осуществить. У вас всегда есть право выбора. Будьте сегодня здесь, будьте сегодня среди первых. Нет у нас сегодня последних. Компания только набирает обороты. У компании скоро будет еще годовщина, в январе месяце. Это будет просто фурор, потому что у нас 21 миллион партнеров. Покажите компанию, где можно было заработать такие деньги при таком количестве людей. И каждый человек, он миллионер. Каждый человек миллионер. Я вас просто, вы вот знаете, направляю каждого сегодня Лидера каждого наставника своей команды, сделайте небольшой промоушен лично своим партнерам. Вот покажите эту возможность. Кто еще не партнер, вот просто прыгните в последний вагон на последнее место, остались несколько мест, потому что именно осталось несколько дней до конца этого года. И все, кто станут партнерами компании «Краунд One и получат наши крауд реверсы это просто золотая жила. Я вам искренне желаю чтобы каждый из вас стал миллионером в ближайшее время, несмотря на ранги, просто учите своих людей зарабатывать деньги, показывайте правильные шаги, делайте правильные презентации, учите своих людей шагать правильно и поверьте, Вселенная воздаст вам за ваши труды, и вы будете счастливы, и счастливы будут ваши люди. А самая главная награда для лидера и для наставника это когда ваши люди улыбаются, вам в глаза говорят, Оля, или там, Светлана или э, Оксана. Спасибо вам огромное за то, что вы дали эту возможность. Я хочу сказать в прямом эфире своим наставникам огромное спасибо Али Князева за эту возможность, которая она мне стучала по голове и говорила: Оля, давай, прыгай в этот вагон, давай, делай это. Я не понимала, я не понимала. Я была в стадии. Знаете, какой стадии была? В стадии застоя. Я ничего не хотела. Я вообще я просто вот не понимала, куда мне шагать. Я не понимала вообще. Я огромный низкий поклон, огромная благодарность Оксане Смирновой, которая. Мы с ней очень хорошо дружим, которая сегодня делает огромную работу для всех нас с вами. Это огромное спасибо Хабилу Бадалову, который, знаете, вот своей такой офицерской схваткой, таким своим ключом говорит, так, давайте все по плану быстро и четко, который меня научил правильно шагать и показал, что каждый человек должен рано или поздно прийти к пакету 2500, и у каждого должно быть 20 личников минимум. Вот в этом и заключается командная работа. И я хочу сказать, что мы с вами в прекрасной компании, у нас классная с вами команда. И самое главное, не закрывайтесь в своей скорлупе, откройтесь, позвольте себе быть счастливыми. И обязательно начните посещать те города, те места, где есть ваши партнеры. Я в ближайшее время тоже планирую с 10 января начать движение вновь по городам России и не только и дорожная карта будет прописана, потому что я хочу сделать счастливыми весь мир. Я думаю, миссия компании тоже, чтобы все люди на этой планете были счастливы, и у каждого обязательно осуществилась их мечта. А под Новый год, если вы загадаете, обязательно все сбудется, потому что ровно год назад, 14 декабря, я загадала, что все, что мной было потеряно, я обязательно это возмещу. И сегодня моя мечта осуществилась. И буквально через несколько дней я заезжаю в свой новый дом в красивом месте города Воронежа. А Воронеж – уникальный город, это город архитектурный, очень красивый. Здесь Петр Первый возводил свои корабли. Город театралов и в заповедной зоне. У меня это фотография еще лета, сейчас уже совсем все по-другому. Покажу после Нового года, Сделала видеообзор внутренний. У меня шикарный дом. Я благодарна своей команде, потому что все, что сегодня я имею, это работа моей команды. Низкий поклон, мои дорогие, вам за то, что вы у меня есть. Каждому, каждому из вас низкий поклон и бурные аплодисменты. Спасибо огромное, друзья, что вы у меня есть. Вот моя машина, это моя первая машина, это «Мерседес». Я скажу честно, я нем не мечтала, я даже не думала, что он у меня будет. И скажу честно, буквально несколько дней назад было принято решение приобрести еще один автомобиль. И это еще, это еще не конец, потому что есть еще некоторые объекты недвижимости. Но я буду показывать вам последовательно, чтобы вы понимали, что в компании Crown One действительно есть прекрасная возможность осуществить свои мечты. А скоро Новый год! Мечтайте, друзья, и вы обязательно будете счастливы. А мы можем это с вами сделать счастье буквально за один месяц. Сделать первый стартап заработать первый миллион и научить правильно работать своих людей. Спасибо огромное за внимание. Всех люблю. Спасибо огромное всем. Спасибо. Спасибо. Спасибо тебе, Олечка. Замечательная школа. Очень много партнеров спрашивали как раз, как вот сделать именно определенные шаги, что нужно сделать, чтобы прийти к успеху за месяц, за два в компании Краудван. Благодарю тебя, это просто, на самом деле, друзья, это все очень просто, только нужно задаться целью. И хочу сейчас еще вам показать немного от нашей презентации, что у нас еще остается три буквально денечка, чтобы успеть нашим новичкам или тем партнерам, которые уже в компании, сделать апгрейд и зайти, если заходя, вы идете на пакет 100, вы получаете от компании следующий пакет за 300 и любой пакет, который вы делаете апгрейд, вы получаете следующий в подарок. Но, друзья, у нас только в период промоушена есть замечательный пакет Titanium Про» ценностью за 4,5 тысячи евро. В «Крауд Ван Реворцах» это будет 3,5 тысячи штук по цене 2 евро, это на 70 тысяч евро. И… Что может быть круче этого промоушена, друзья? Только тот промоушен, который мы имеем до 2 января. Этот промоушен, когда вы можете с любого пакета всего лишь за 500 евро перейти на Титан Про. Это просто супер, это просто бомбический промоушен. Не было никогда ни в истории никаких компаний, я не слышала о таком, чтобы можно было... Взять в подарок от компании пакет за половиной тысячи евро, а оплатить всего лишь 500. Друзья, используйте эту возможность, у вас есть совсем немного времени, да, буквально 5 дней у нас остается, и этот пакет вы можете, оплатить биткоином, получить «Титан э, ПРО». Что такое Titan Pro? Это всегда, каждую среду плюсом 8% у вас доплачивает компания вам в crowd Rewards. Это статусный, это классный, это пакет профессионала, лидера. Поэтому... Такая возможность теперь есть у всех, даже у кого не было возможности зайти просто вот на пакет 800, на 300. Да, вы сегодня можете взять себе этот пакет всего лишь за 500 и получить пакет Титан Про. Особенно это важно тем людям, которые делали апгрейд до золотого, а с золотого, чтобы зайти на Титан, нужно заплатить 1700, 1700 евро. А сегодня вы заплатите всего лишь 500 и получите не Титан, а Титан Про. И вот это нужно обязательно рассказать своим партнерам, потому что некоторые узнают уже после конца промоушена. Посмотрите свои списки, посмотрите онлайн, посмотрите, кто еще не в курсе этого промо, они вам будут благодарны. Действительно, есть люди, которые просто закрутили что-то еще, куда-то поехали, и они не услышали про этот промоушен. И если вы им скажете, они это сделают. И вы, получая бонус, который вы, мы считаем стримлайн-бонус, а вы видели да уже, что от 12-13 уровня, очень важно, в каком статусе находится ваша команда. И этот бонус напрямую зависит сколько вы можете получать стримлайн-бонуса. Поэтому, друзья, дарите добро, потратьте свое время, и вы получите и благодарность, и еще бонусы от компании. И, друзья, еще хотела бы показать вдовесок к тому, что нам сказала Ольга. Вот видите, вот эти вот слайды буквально, которые у нас есть от наших партнеров, это все реальные деньги. Это все реальные деньги, которые люди зарабатывают. И сейчас они гораздо больше. Это слайды, которые мы делали еще весной. Сейчас это уже около миллиона и более миллиона евро. А начать можно всего лишь с 99. Поэтому, друзья, я хотела бы еще раз пожелать вам прекрасного Нового года и не упустить эту возможность, взять все промо, которые дает компания, воспользоваться этим и сделать счастливыми свою команду, своих любимых, родных, близких. Я желаю вам в Новом году здоровья. Счастья, любви, процветания, чтобы все желания ваши исполнились. Берите самые высокие планки, достигайте того, что вы даже боялись когда-то думать или мечтать об этом. С компанией CrowdOne все невозможное становится возможным. 2021 год – это будет год исполнения ваших желаний. Спасибо вам большое. Оль, спасибо большое тебе. Спасибо огромное всем. Оксан, тебе спасибо огромное. Мы Окс... Я только вчера прилетела из Дагестана, и мы с Оксаной ночью делали слайды, как это для вас старались, потому что хотели до вас действительно донести эту информацию, что, ну, друзья мои, вот просто поверьте в себя, сделайте себя ну, хотя бы на шажок счастливее. Я хочу, чтобы Новый год вы вошли с уверенностью в себя, с уверенностью в компанию, с уверенностью в того, что вы сможете, чтобы Новый год для вас был действительно знаменосным таким, знаете, знаменным, счастливым, чтобы вы вот все, что вы задумали, обязательно осуществилось. Я вам желаю вот крепкого здоровья, уральского, кавказского долголетия и пожизненного, проливного денежного дождя. Будьте все счастливы, любимы и здоровы! Спасибо, спасибо еще раз, друзья. И я хотела бы от Паши сейчас показать для вас всех поздравления. Он это сделал, чтобы поздравить нашу команду. Паш, спасибо тебе огромное, что ты делаешь свою работу. Ты нам очень нужен. Мы тебя очень любим. Спасибо огромное. И, друзья, поздравления от Павла Ирина. Что всего лишь рад, за 12 месяцев на свете Новый год встречается. Подарки дает мороз, и одни биндайские искрятся. Счастье все мы меньше горьких слез и почаще в жизни улыбаться. Пусть нам не вернутся никогда. Прошлые печали и невзгоды Пусть приходит радость к нам всегда С праздником, друзья! Всех с Новым Годом! Новый год всегда как сладкий сон Новый год на но сказке будет он Сердце ждет курантов перезвон